всем привет дорогие друзья у нас новая раздача от coin98 это криптовалютный кошелек раздают пол полмиллиона долларов инструкция будет в описании под видео нужно скачать установить приложение пройти регистрацию и указать мой рев код здесь автокопирование просто наводите нажимаете после того как попадаете в личный кабинет на свою страницу жмем на маску у кого на английском будет ориентир карнавальная маска откроется вторая здесь внизу жмем lucky will рулетка крути сейчас будет один билет кликаем выпадает приз мне вот выпал дудекс это криптовалюта присоединяйтесь Зарабатывайте, подписывайтесь на мой канал и телеграм. Все будет в описании. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.